Слеск эмоций, море, адреналина атмосфера, пропитанная духом студенчества, все это нашло свое воплощение 7 мая на сцене концертного зала «Уникс». Долгожданное событие – галоконцерт республиканского фестиваля «Студенческая весна» Республики Татарстан 2019 закружила в вихре праздника всю республику. На самом деле, весна это вообще самое прекрасное, что может быть. Не важно, что ты не спишь ночами, то есть мы там по 4 часа спим. Это все прекрасно. Просто весна это то место, где ты сможешь само.. У меня вот эта предпраздничная суета началась гораздо раньше, потому что мы, ребята из оргкомитета к студенческой весне, готовимся довольно-таки давно. То есть, например, наш комитет пиар и фандрайзинг, который занимается поиском партнеров, рекламой партнеров и так далее, свою работу начал за три месяца до мероприятия. Довольно-таки длительный такой кропотливый процесс, который занимает большое время. И вот этот напряг, мы наконец-то рады, что вот он на мероприятие, он нам так, хух, стало легче, проще, все пока что идет отлично. Фестиваль является региональным отборочным этапом всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», финал которого в этом году пройдет в городе Пермь. Три дня отборочных проходили Павловская академия. Это море драйва, эмоций, энергетики студенческой, творческой. Лучшие эксперты со всей России, эксперты с российской студенческой весны оценивали наших ребят. И сегодня мы увидим достойных тех, кто уже поедет на Россию в Пермь представлять Республику Тарстан на российской студенческой весне 2019. Мероприятие прошло в три этапа. Гала-концерт – заключительная его часть. Ребята за кулисами уже готовы выйти на сцену, чтобы покорить зал своими номерами. Сегодня у нас в номере такая особенность. У нас в русской народной песне есть рэп. Вот. Это да, очень интересно. На самом деле этот номер подготовили очень быстро, потому что горели этим. Он нам действительно нравится и надеемся удивить зрителей всех вас. И вот в зале погас свет и все внимание приковано к сцене. Уникс окутала магия пластики и художественности. В этот же вечер были вручены дипломы победителей, объявлены обладатели Гран-при в номинациях. В большинстве из них был отмечен Казанский федеральный университет. Финальным аккордом стало объявление Гран-при вуза в направлении общий зачет фестиваля. Гран-при фестиваля «Студенческая весна Республики Татарстан-2019». Главная награда отправляется... Руки студенчества Казанского федерального университета. КФУ, вы здесь! Поздравляю вас, молодцы! Студенчество Казанского университета было удостоено самых высших наград в нескольких номинациях. Теперь же лучшим коллективам и исполнителям предстоит выступить от Республики Татарстан на российской студенческой весне в Перми. Всего делегация состоит из 95 участников, в их числе свыше 30 студентов КФУ. Студенческая весна это знакомство с университетом в новых гранях, полные залы зрителей и друзей, вдумчивые образы на сцене волнение и неподдельная радость. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.